Всем привет! В этом видео я хочу немного поговорить об иммиграции и способах легализации здесь в Португалии. Точнее сказать, почему я об этом не рассказываю. Я уже больше года ничего не записывал и поэтому решил обновить информацию для новых подписчиков именно на эту тему. А, смотрите, я не говорю о легализации и иммиграции в Португалии, потому что я толком сам не знаю, как это сделать. Точнее... Я догадываюсь, я вижу разные истории разных людей в интернете, слышу о них здесь, но это все доступно вам тоже. Вы тоже можете это найти в интернете, почитать, познакомиться с этими людьми и спросить, как они это делают. Я немного э, позже расскажу о своем личном статусе и о своей ситуации. Вот. Я хочу сказать, что я вижу людей, которые приезжают сюда, получают ВНЖ по разным, абсолютно разными способами. Например, рабочие визы, бизнес-визы приезжают сюда как пенсионеры, как люди, которые получают пассивный доход, получают ВНЖ, люди, которые приезжают по туристическим визам и получают в итоге ВНЖ. Вот, Я это все вижу, и это доступно в интернете, вы это тоже можете увидеть. Но если человек не проходил сам путь легализации, он может не знать многих деталей. То есть, я могу теоретически рассуждать по поводу того, как получить легализацию на основании бизнес-визы, или как получить ВНЖ на основании а, того, что ты получаешь пассивный доход с родной страны. Ну, если ты не проходишь сам этот путь, ты можешь не знать основного нюанса или одного из нюансов, который может определить вообще успех этого всего процесса. Ну, это я понимаю, когда вот формирую свою, скажем, историю для того, чтобы получить ВНЖ. Это с одной стороны. С другой стороны, путь получения ВНЖ настолько длинный, что за время, пока вы будете вот легализироваться, все может сто раз поменяться. И ваш путь будет неприменим к другим людям, которые приедут через год, два, три после вас. Я не рассказываю о легализации и получении ВНЖ здесь, в Португалии, потому что я сам еще его не получил. То есть у меня все нормально, идут процессы, обо мне все знают, но вот именно карточки ВНЖ еще нет. Ну, что я могу об этом рассказать, если у меня самого нет карточки ВНЖ? Смотрите, за вот эти почти три года, которые я здесь, в законодательстве и в процессах получения ВНЖ в Португалии, произошло два очень таких вот ярких события, которые фактически полярны, ну то есть кардинальные, Кардинально отличаются друг от друга. А первое, в марте прошлого года э, соцстрах приостановил выдачу номеров соцстраха для э, иммигрантов, ну, для тех, кто приехал сюда по туристической визе. И это все остановило всю систему, то есть это разрушило все. Вот. С другой стороны, вот буквально месяц или полтора месяца назад э, приняли изменения к закону об иммиграции, и упростили процесс получения ВНЖ, ну условно, таким ребятам, как мы, ну, буквально в 100 раз. Оно еще не работает на практике, но прецедент есть. То есть, условно, с того момента, как я приехал сюда, и я еще не получил ВНЖ, поменялось уже две штуки. Одна просто вот закрыли полностью путь, вторая просто открыли широко двери. Теперь сами подумайте, могу ли я ответить на вопросы из серии, а как легализироваться, как лучше сделать как ехать, как подготовиться. Я не могу отвечать на такие вопросы. А если бы отвечал и раздавал советы, я бы лукавил. Я не хочу этого делать. Еще надо сказать, что есть ребята, которые приехали позже меня и уже получили резиденцию. То есть мой путь не самый короткий, не самый успешный в этом плане. Я сам его таким определил, потому что основной целью для меня было обеспечить нас доходом из правильных источников. То есть можно было бы приехать, пойти наемным сотрудникам, проработать год-два, получить резиденцию и дальше уже развиваться. Но я принял решение не терять этот год-два. Я решил, что ВНЖ может подождать и занялся вот, развитием нашей компании, Брисмедиа, ну, своим личным проектом, который мы основали с моим партнером. Вот. Ну вот поэтому я не рассказываю о легализации. Надеюсь, вы понимаете меня, когда я вас скажем, перенаправляю к юристу или к другим людям, которые специализируются на этом. Это не потому, что я не хочу вам э, помочь. Потому что, ну, я не знаю, всю информацию, которую я знаю, вы можете найти в интернете, в группах, в фейсбуке. Я могу только направить. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что я немного объяснил ситуацию с собой. А, ну, и как всегда, надеюсь на понимание.